Привет любители трейдинга, желающие зарабатывать своим умом. Это канал самообучения трейдингу. Разберем вторую часть сделки, которая длится уже третий день и забегая вперед, перенесется на четвертый. Вкратце напомню, что торгуем мы по улучшенной системе в которой развиваем не только профит, но и стоп-лосс. Так как это вторая часть уже открытой сделки, тем кто не видел первую, чтобы понимать происходящее, посмотрите предыдущее видео, где мы открыли сделку, начали ее развивать и масштабировать. Итак, третий день большой сделки, открытия рынка, цена обидно не собрала лимитку и доходит до цели. Развиваем сделку, всю полученную сетку переносим на 150 пунктов вверх. Чтобы наша большая сделка заработала, цене необходимо забрать хотя бы одну лимитку, а это около 200 пунктов. Видим, что цена остановилась, решаем открыть контртрендовую сделку. Действуем также по системе с разницей, что она у нас ограничена до 73-150, то есть это финальная цель, по достижению которой откроется основная сделка. В контртрендовой сделки намечаем две цели. Первая 73 ровно и финальная 73 150. До первой цели на 5 контрактов выходим каждые 20 пунктов. Достигли первую цели, развиваем сделку, переносим сетку на 20 пунктов вниз. Перезашли двумя контрактами, до финальной цели выходим через 100 пунктов. перезаходим внутри сетки, пока цена не достигнет цели, либо выбит стоп. Вечерний клиринг и цена консолидируется между тем, буду ли я сегодня спать спокойно, если цена пойдет наверх, и там большая сделка, за которой можно до утра не следить, или если вниз, мне придется всю ночь по будильнику вставать, чтобы контролировать маленькую контртрендовую сделку. Рынок наших пожеланий не учитывает, подстраиваемся под него. Далее в зависимости от количества контрактов выходим равномерно до финальной цели. Четвертый день из-за большого диапазона лимиток не очень смотрибельно выглядит, свечи по 30 минут действуют в рамках своей системы. Цена выбивает стоп контртрендовой сделки и уходит вниз, оставив большую сделку. За 4 дня сделка была по тренду и против тренда. Результаты обоих сделок меня устраивают. Лайк, подписка, колокольчик, продолжаем самообучаться трейдингу вместе.